Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и вчера к нам присоединилось несколько тысяч новых подписчиков, поэтому, наверное, надо представиться. Меня зовут Вадим, инструктор школы казачьего ножевого боя, мне 30 лет. Я кое-что понимаю в ножах, тупо потому, что холодное оружие мне нравится примерно с возраста моего десятилетнего сына. Михаил Владимирович, если смотришь, привет, дорогой. Страсть к холодному оружию однажды меня побудила разобраться в вопросе чуть глубже, чем выдает первая страница гугла. Шифу не мог тебя этому научить. Верно. Я сам разобрался. Скидиш! Вопреки расхожему заблуждению, я не эксперт. Настоящие эксперты, такие как я, без всякого уничижения, называют профанами-самоучками. Просто потому, что разница между ученым, экспертом и профаном заключается в наличии профильного высшего образования. У меня же высшее образование гласит о том, что я пиарщик, а тружусь я специалистом по продвижению брендов в социальных сетях. Такие дела. Сегодня речь у нас пойдет о психологическом аспекте общения с сотрудниками охраны правопорядка. Поехали! В прошлом видео о правильных ответах ментам. Кстати, менты между собой сами себя так и называют, поэтому не надо за них волосы нагрудировать. Вот. В прошлом видео был озвучен тезис о том, что на вопрос «Зачем тебе нож?» правильный ответ «Я ношу его каждый день». Я не первый раз озвучиваю этот тезис, но каждый раз в комментариях начинаются ролевые игры, когда мои зрители мне пытаются парировать с точки зрения полиции. Мол, я не спрашивал, как часто ты носишь нож, я спрашиваю, зачем он тебе? Или другой аргумент, че то мне как-то слабо верится, ну-ка выдай мне все-таки настоящую причину, зачем тебе нож? На втором или третьем повторе вашей настоящей причины, что вы носите нож с собой реально каждый день, вы почти со стопроцентной уверенностью получите предъяву о том, что вы либо сознательно заводите разговор в тупик, либо уходите от ответа. И большинство из нас волей-неволей становится в позицию виноватого, мол, как так? Мне, честному человеку, полицейский не верит. Что делать-то? А если у него сейчас настроение испортится? А если морды в пол вязать начнут? А тут еще лужа такая неприятная, надо вот сюда вот на травочку постараться упасть и голову обязательно прикрыть, а то пинать начнут. Так, стоп, господа паникеры. Лучшее, что вы можете сделать в такой ситуации, это стряхнуть себя. Это чувство вины, которое очень любят навязывать господа полицейские якорями, типа... Э -э, я уже ответил на ваш вопрос. Я ответил на мой вопрос! Ответил. Ты с вопроса! Полицейскому не понравился твой ответ. Объясняю, для особо одаренных и для настоящих ментов, которых, как вы знаете, я уважаю... Пусть кому-то из них действительно нужно будет пересмотреть это видео несколько раз. Тем не менее, вот эту вот фразу, ни в коем случае нельзя брать за жизненный принцип и, упаси вас боже, озвучить ее вслух. Ее нужно про себя мысленно несколько раз прогнать и расшифровать до более конструктивного, цензурного посыла. Так, я сейчас ни в чем не виновен, но полицейскому не понравился мой ответ. Угу. «Полицейский виноватит меня в том, что я завожу разговор в тупик и ухожу от ответов». Угу. «А кто инициировал этот разговор?» «Вот он стоит. А что он от меня хочет услышать?» Он, «Скорее всего, что-то про самооборону». «Так, я не хотел этого разговора, не хочу» полицейский меня на него разводит и обижается на то, что у него это не получается. Обиделся, да ты че? Ну набери полный рот говна и плють мне в рот. Поймите меня правильно, я сейчас не учу никакому ауе или чуть что идти в полное отрицало. Мы сейчас разбираем конкретный жизненный пример о том, как не навесить на себя чувство без вины виноватого и с достоинством продолжить культурный вежливый диалог, но уже на другую тему. Потому что изначальный вопрос, зачем ты носишь нож с собой, уже давно закрыт. Я его ношу с собой каждый день. И то, что нравится тебе это, не нравится, веришь или не веришь, мне абсолютно фиолетово. Следующий вопрос. В любом разговоре с сотрудниками охраны правопорядка лучшая стратегия ведения беседы – это краткость и четкость. За четкостью формулировок, ну, проще говоря, за базаром, надо не только за своим успевать следить, но и не гнушаться следить за формулировками граждан-полицейских. Простой пример. Допустим, вас привлекает свидетелем, которого вы не очень хотите сегодня выступать, и вам зададут вопрос – ну, расскажите, что вы видели. Ну, простой вопрос, простой ответ. Видел. Сегодня проснулся часов 8 утра. Смотрю, солнышко сквозь штору пробивается. Тучка такая прикольная, пролетала, на котенка похожа. В окно смотрю, бабулька из третьего подъезда своего Ратвейлера выгуливает. Ну каков был вопрос, такой ответ, согласитесь. Да, шутки шутками улыбнулись, посмеялись, а на подкорку себе отложили, что за вопросами тоже надо следить и постараться отвечать на них максимально коротко и четко. Вот бомжарок тебе подходит с протянутой рукой, браток, мелочина, похмела, должи. Лучшая стратегия ответов на такие вопросы – это простое, категоричное «нет». Любая ваша более развертая фраза наткнется на многолетний опыт работы с возражениями. Поэтому простое, категоричное «нет» сводит все неприятные беседы на простое, категоричное «нет». И не ищите никакой двусмысленности в том, что я говорю о ментах, а привожу постоянно пример с бомжами. Просто с бомжами вы чаще будете встречаться, чем с ментами в своей мирной жизни. Я в этом уверен на 100%. А в политике общения с цыганями, гопотой, бомжами, ментами и всем остальным поставьте сами дальше в этот ассоциативный ряд, политика ведения разговоров одна, она проста и универсальна. Если вам неприятен этот разговор, если не вы его инициировали, уходите от этого разговора без всякого чувства вины. Да, ситуации бывают разные. Да, что-то может не получиться. Да, есть другие политики ведения переговоров. А где уже все обсудим в комментариях. Берегите себя. До новых встреч.